Что мне сделать, что сказать, Вновь за мной следят. Эти детские глаза ловят каждый взгляд. Да перед тобой вся жизнь, мир и все, что в нем. Но смотри, не ошибись в выборе своем. Не опущу, сея в сердце слово, Выйдет ли росток, сколько минет лет. Выбери любовь, выбери Ягову И живи всегда на его земле. Так цвети же мой цветок, Не увянь живи, Пусть не гаснет огонек веры и любви. Да перед тобой вся жизнь, Мир с добром и злом, Но смотри, не ошибись в выборе своем. Сколько слез пролью, сея в сердце слова, Будут ли плоды после стольких лет? Выбери любовь, выбери его и живи со мной на его земле.